Добрый день, друзья. Канал Зеленая кровля Роман. И на видео у нас Зеленая кровля в Сочи. Друзья, мы профессионально занимаемся озеленением кровли и ландшафтным дизайном. Канал Зеленая кровля и компания Мастерпласт мы готовы предложить вам услуги ландшафтного архитектора. А также под ее авторским надзором мы профессионально выполним озеленение плоской кровли, фасада и всего вашего участка. Вот здесь вот будет немного технических деталей, как это все начинало и происходило. Основание под зеленую кровлю. Здесь толщина грунта у нас почти полтора метра. Далее идут технические нюансы. Пароизоляция кровли, теплоизоляция кровли, клиновидная теплоизоляция кровли, гидроизоляция кровли. ПВХ, либо ТПУ мембраны, либо иным материалом для гидроизоляции. И после чего немаловажные моменты. Это противокорневая пленка, дренажный влагонакопительный мат, Обязательно накопительный мат. С влагонакоплением до 20 литров на метр квадратный. Вот эти вот ячейки засыпанные гравием. И далее еще немного разных нюансов. Подготовка грунта, подготовка растений. И мы с вами в итоге видим вот такую зеленую крышу. Здесь у нас высажены растения. Зеленая крыша, балластная крыша, эксплуатируемая крыша, комбинированные кровли любой сложности. Друзья, подписывайтесь на наш канал, делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, присылайте технические задания на расчет. Ландшафтный архитектор и ее команда мы профессионально вместе с автором канала Зеленая кровля сделаем вам самый красивый ландшафтный дизайн, который только есть. И вот так еще раз выглядит наша Зеленая крыша. Подписывайтесь на наш канал в любых социальных сетях. Канал Зеленая кровля. Город Сочи. Мы ждем ваших звонков. Благодарю вас за внимание.